При равномерном движении линейная скорость тела, оставаясь постоянной по модулю, меняется по направлению и в любой точке направлена по касательной к траектории. Модуль линейной скорости равен отношению пути ко времени. Если тело совершило полный оборот, то путь равен длине окружности, а время — периоду. Период выразим через частоту, тогда выражение для скорости станет таким. Угловой скоростью называют физическую величину, равную отношению угла поворота радиус вектора к промежутку времени, за которое этот поворот произошел. Угловая скорость обозначается буквой омега. За единицу угловой скорости в системе Си принимают радиан в секунду. За один оборот угол поворота равен 2π. Поэтому угловую скорость можно выразить через период или частоту.